здравствуйте рад вас вновь приветствовать на нашем youtube канале енот постригун сегодня у нас на обзоре японская машинка с легким китайским ароматом drive 808 3s ну давайте посмотрим сначала упаковку здесь на нескольких языках надписи рекламные и сбоку характеристики то здесь можно отметить, что три скорости, легкая, эргономичная, мощная, но тихая, быстросъемные ножи. И вот очень подозрительная фраза, современный двигатель, обеспечивающий оптимальную мощность. То есть не говорится о том, что это мощная машинка, вот оптимальная мощность. То есть вроде как ее хватает, но не на все. Ну, давайте Посмотрим еще немножко коробку и потом заглянем внутрь. Коробка компактная. Не стали делать огромный чемодан, как некоторые другие бренды, как, допустим, тот же Babylies, который может там положить отвертку в чемодан метровый, ну или как последние машинки Wall. Да? Открывается она по японски в обратную сторону. И внутри все довольно-таки простенько, картонная вкладочка, не очень удачная, не очень удобная. Один раз достав из нее машинку, обратно фиг запихаешь, и а вообще непонятно, кто где должен лежать. Инструкция на нескольких языках, причем инструкция на русском языке, могу сказать, что написано с большим количеством ошибок не фактических ошибок, а именно стилистических, грамматических. То есть как-то не очень удачно, не очень дорогой перевод сэкономили на переводчике и на редакторе. Ну, дай бог с ним. Комплектация. В комплектации, кроме самой машинки, здесь можно сказать, что ничего и нет. Есть щеточка для чистки, есть флакончик масла. Ну вот, в общем-то, и все. Иногда в комплектации добавляют ножи. Встречал я комплектации с двумя ножами в комплекте 0.1 и 3, по-моему, миллиметра. Там, или 0.1 и 1 миллиметр, не помню уже. Но конкретно вот эта вот машинка шла без ножей в комплекте. Но с другой стороны, эта машинка снабжается стандартными ножами А5. Поэтому купить не проблема ножей отдельно. Хорошо, давайте берем коробку в сторону инструкцию в сторону и поговорим про саму машинку машинка имеет неброский дизайн отдающий китайщины внешне ну, пластик и пластик ничего хорошего или плохого про него сказать не могу скорее всего это какая-то разновидность abs недорогие материалы не знаю насчет качества насколько они износостойки сразу же подозрение вызывает что все это быстро затрется и царапается и будет выглядеть не очень хорошо примерно так выглядят всякие машинки с aliexpress но это чисто японский бренд на машинке опять же написано что made in japan то есть сделано в японии финальная сборка в японии Вроде как должно быть все качественно. Ну и в принципе по сборке здесь нареканий нет. Швы аккуратные, нигде ничего не топорщится. Ну, в принципе сделано нормально. Эргономика нормальная, никаких чудес здесь нет. Но с другой стороны и в принципе придраться не к чему лежит. В руке нормально, поверхность граненая, не скользкая. Так что будем надеяться, при работе не будет высказывать из рук. Но с другой стороны, все-таки немножко устаревшая эргономика, это просто труба в руке, да, никаких там выемок, чтобы там под ладонь как-то ухватиться, то есть ну, как-то не очень с эргономикой. С другой стороны, модель 808, ей уже довольно много лет, я не знаю, лет 30 точно, наверное, есть. Ну, это вот третья итерация уже предыдущие итерации уже давно проданы китайцам, они штампуют по лицензии с отвратительным качеством, но тем не менее, можно тоже NGTS три восьмерки взять, будет тот же Thrive 808 первый. Так, хорошо, эргономика норм, вес 240 граммов без ножа, а ножи стандарта опять бывают очень разные, бывают э, довольно легкие, там порядка 30 грамм, могут и 100 грамм весить, в зависимости от длины среза от толщины ножа. Хорошо, машинка это у нас роторная, сетевая, то есть работает только от шнура. Длина шнура у нас американская, 2,4 метра, не европейская, 3 -метровая. Хотелось бы, конечно же, все-таки 3 метра. Это было бы приятнее для работы, длина никогда не бывает лишней. Мощность двигателя заявлена здесь 30 ватт, но надо понимать, что 30 ватт это вот здесь вот 30 ватт. То есть это максимум, на что способен вот, вот этот адаптер. То есть это максимум, что может получать машинка. Но в стандартном режиме работы она будет брать, конечно же, меньше, чем цашку Давайте включим и послушаем, как же она у нас шумит. Звук, не сказать, что сильно громкий. Кроме того, его можно уменьшить, переключив на пониженную скорость. Здесь у нас у двигателя целых три скорости. Скорость регулируется от 1550 оборотов до 2100 оборотов и промежуточная 1800 оборотов. Ну, не знаю, мне кажется, все будут стричь на максималке. Как-то так уж у нас повелось. Какая максимальная скорость есть, на такой работаем. Удобно, что есть отдельный выключатель и отдельный переключатель скорости. Это удобно. Давайте только проверим, сохраняются ли у нас настройки при выключении. Была вторая скорость, выключили. Включили, опять работает на максималке. Переключим на первую скорость. Выключили, включили. И опять она колотит на максималке. Это, конечно, неудобно. Если вдруг кто-то хотел работать на минимальных оборотах, ему придется каждый раз переключать. То есть получается что вроде этот и есть переключатель скорости, но пользоваться им не очень удобно и быстро надоест и будете стричь на максималках итак, обороты 2000 оборотов в минуту, вроде бы мало по сравнению с маленькими аккумуляторными машинками, у которых обычно в районе 5500 оборотов, но для мощного двигателя роторно-сетевой машинки это нормально, здесь заявляют 30 ватт, но я сомневаюсь в этом чуть позже Раскрутим машинку и посмотрим, что же у нее внутри. Вторая по важности деталь после двигателя, это, конечно же, нож. Вот конкретно эта машинка досталась без ножей, но, к счастью, у меня в загашнике есть э, ножи Трайв. Вот, в частности, нож номер 0, то есть 1 мм. Э, давайте вскроем коробочку. Коробочка такая же простецкая, как у машинки, просто картон, внутри нож. Упакованный в герметичный пакет, этот я уже вскрывал, поэтому он разрезан так, пакеты запаяны, чтобы влага не попадала и при хранении ножи не ржавели. Идет нож в комплекте с защитным колпачком, не знаю зачем, но он есть. А, ножи Трайв по отзывам всегда были хорошего качества, никаких нареканий по ним никогда не было. Всегда хорошая сталь, хорошо держащая заточку. Итак, видим, здесь вот размер 0,1 мм. Зубчики достаточно длинные, удачная конфигурация. Давайте попробуем надеть. Напоминаю, надевается нож всегда на включенном моторе. Защелкиваем. Все. надели. Я не скажу, что машинка тихая. Уровень шума у нее довольно-таки средний. Не сказать, чтобы она громкая. Прямо капец, какая громкая. Но и не тихоне, как допустим 805 Трайв был, который без ножа, если нож снять, вообще не слышно. Итак, мы сказали уже, что нож надевается у нас на включенной машинке, а вот снимается он на выключенной. Здесь у нас есть специальная предохранительная кнопка, чтобы нож сам по себе вдруг не снялся, хотя слабо это представляю, многие машинки обходятся без этой, в общем-то, лишней кнопки. Но, тем не менее, для того, чтобы снять нож, выключили машинку, нажали кнопочку вниз, и после этого просто надавливаем на нож, он снимается. Все. Напомню еще раз, что ножи здесь стандарта опять, соответственно, подходят сюда не только ножи Трайв, которые не так часто, можно встретить в продаже, но и гораздо более распространенные в России ножи Мозер, а также ножи Эндис, Остер, Волл, Артера, ну и еще сотни других наименований как фирменных, так и откровенно китайских. Хорошо, на этом, пожалуй, с обсуждением машинки закончим и давайте мы ее вскроем и посмотрим, что же у нас там прячется внутри. При разборке машинка разбирается на целую кучу деталей, что не есть хорошо на мой взгляд. То есть вот корпус разбирается на целых четыре части: раз, два, крышка, три, крышка, четыре, крышка. Внутри у нас есть системная плата, состоящая из двух частей. Одна часть это, собственно, кнопки были, да? И вторая часть это уже преобразователь питания, это, я так понимаю, выпрямитель одновременно с понижением. И вот мы Видим двигатель да? Как сами видите Двигатель не поражает воображение Своими размерами Размеры здесь в общем то такие же Как и у большинства аккумуляторных машинок Если что То вот вам двигатель От машинки эндис US Pro League Cordless А вот двигатель От этого самого Trive 808 Как видите размеры у двигателей те же самые, но маркировки на двигателе от Трайв я не наблюдаю. Да. Маркировка здесь отсутствует. Но, тем не менее, невозможно... Ожидать от двух двигателей, оба из которых являются коллекторами, то есть оба они имеют щетки, а, которые имеют одинаковый типа размер. Да, и что мощность у них будет в разы отличаться. Напомним: у двигателя Indies US Proly мощность около 5 Вт. Да, примерно такого же размера стоит двигатель в машинках вол беспроводных. Примерно такого же размера двигатель. Стоит а, в беспроводных машинках Мозор, и все они имеют мощность около 5-7 Вт. Здесь же у нас заявляется мощность 30 Вт, но опять же, это имеется в виду только максимальная мощность. То есть фактически мощность вот такая вот рядовая а, при вялотекущей работе без нагрузки, без особой будет 5 Вт. Ну и если очень уж нагрузить двигатель, то, наверное, он может кратковременно работать на мощности 30 Вт. Но если дать ему эту мощность на постоянно, да, нагрузить его как следует, то он, скорее всего, сгорит. Кроме того, у машинок wall такие моторы работают на частоте порядка 5500 оборотов. Здесь же обороты на выходе 2100 оборотов максимум. Почему? Потому что используется редуктор. Обычный, в общем-то, редуктор зубчатый. Да, ничего тут такого сверхъестественного нет. Косозубая передача уменьшает обороты в 2,5 раза. При этом здесь имеется подшипничек на поводке. То есть вроде бы конструкция так ничего. Но здесь я уже замечаю следы ржавчины на, э, всё, вылетело, на оси поводка, но в принципе место такое некритичное, ржавчинное, ржавчинное фиг бы с ней. Что еще хочется отметить? У этого двигателя есть отверстие для охлаждения, но проблема в том, что вот этот вот демпфер резиновый, он а, закрывает с двух сторон от а, вентиляционного отверстия проходы и вставляется жестко в корпус, так что фактически место для циркуляции воздуха у этого двигателя не остается. То есть в плане Охлаждение, вентиляция и конструкция у машинки очень неудачная. И я думаю, что вот на тех самых 30 Втах, если заставить работать, то буквально за пару минут двигатель перегреется. Вместе с тем, народ, кто пользуется этими машинками для легких работ каких-то, там для стрижки человеков, либо там мелких собачек типа Йорков, отмечает, что перегрев для машинок не свойственен. То есть на стандартных режимах работы оно греется -то не особо. Ну и надо понимать, что вот этому вот редуктору потребуется периодическая смазка. То есть не получится так, чтобы купил машинку и 10 лет пользуешься, никак ее не обслуживая. Машинку 808 дефис 3 или 3S от Thrive необходимо будет регулярно обслуживать. Хотя бы раз в год снимать вот эту вот крышечку. Она просто... Снимается, потянув на себя и сдергивается примерно как у машинок Эндис, обнажите редуктор и периодически его смазывать, чтобы он был постоянно смазан, чтобы у нас колеса зубчатой передачи не сточились. Здесь у нас колесо э -э, пластиковая шестеренка, да. Э -э, соответственно, при заклиненном моторе есть вероятность, что она сломается. Не знаю уж насколько, прочный пластик, но тем не менее. И эта шестеренка может истираться. Так что не забывайте про регулярную чистку и смазку машинки. Ну и ножей к ней. Чтобы ножи не дай бог не клинануло вас и не покрошило от этого шестеренку. Хорошо. Ладно. Ну, Кстати говоря о плате. По качеству пайки здесь у меня особо претензий нет. В принципе довольно чистенько. Не скажу, что идеально отмытая плата. Все-таки... Ну... Замечания есть, но не существенные. В принципе, все сделано относительно аккуратно, но ну, где-то на уровне Эндис, но не на уровне Panasonic. Прям вообще даже не рядом. Хорошо, давайте попробуем сделать выводы. А, машинка, заявленная мощность 30 Вт, на мой взгляд, это маркетинговая мощность. Реальная мощность порядка 5 Вт на постоянку, которая может при увеличении нагрузки на нож увеличивать нагрузку на мотор. Машинка не самая тихая, не самая громкая, есть к ней куча ножей стандарта А5, которые иногда идут в комплекте к этой машинке, иногда приходится докупать отдельно, что лучше, бог его знает. Наверное, лучше купить одну машинку без ножей, но подешевле, и потом ножи докупить отдельно те, которые душе угодно. Для стрижки животных, повторимся, оно не очень-то подойдет, поскольку мощности маловато, никак она не сравнится, эта машинка по мощности с топовыми машинками от Moser, Wall или Endis, у которых моторы в разы просто больше в машинках для стрижки животных. Но, тем не менее, она отлично подойдет для стрижки людей, для тех, кто любит выносливый инструмент, способный работать на потоке допустим, как отличная замена машинки остер 616 которые окончательно сговнились. извиняюсь за свой французский качество стало ниже плинтуса но ну, а те кто привык что работать одной машинкой без триммера просто меняя ножи там либо одна десятая миллиметра окантовочный нож либо там 3 миллиметра для снятия массы а здесь ножи прямо ассортимент шикарный от 1 20 мм до 19 миллиметров у разных производителей не только у троев надо смотреть на да? то это просто шикарная замена 616 Остеру, гораздо легче, 240 грамм. Эта машинка, напомню, весит без ножей против 620, по-моему, грамм у 616 Остера. Более компактный корпус, соответственно, лучше лежит в руке, особенно в женской. Ну и, в принципе, гораздо более надежная все-таки техника Трайв, хотя вот эта вот машинка уже изрядно дает китайщины. Хорошо, на этом, пожалуй, все. Остались у вас какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Напоминаю, что у нас также есть группа ВКонтакте Енот Пастригун, у нас также есть Инстаграм э, Енот Пастригун. А, ну и у нас, конечно же, есть магазин Енот постригун", где можно приобрести различные машинки, но вот эта вот машинка у нас по-моему даже не выставлена на продажу, поскольку довольно-таки редкие гости. У нас это штучный экземпляр фактически. Ну и если вдруг э, хочется связаться с нами напрямую, пообщаться, пишите, звоните. У нас есть WhatsApp, Telegram, контакты есть у нас на сайте магазина. Напомню, енот по стригу На этом все. Пока-пока.